Сегодня 22 апреля 2020 года, а это значит, что вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину исполнилось 150 лет. Можно сколько угодно долго выронизировать по поводу роли Ленина в истории. Да, но мне хотелось бы сегодня все точки нады поставить, потому что это очень важная тема. Ленин, да, Информа Ленин сейчас очень важна сейчас идет битва за эту информу да вот ну давайте поговорим о Ленине вот я написал сегодня 150 лет со дня рождения Ленина это я написал я так понимаю в по твиттере своем и в телеграм-канале «Хорошо помню, как его СССР отмечали столетия, помню, как боялись произносить слово «революция» без добавления великой Октябрьская социалистической. Когда я в комсомоле работал и говорил «революция», там что-то говорю, говорю «революция», а мне сразу «великая Октябрьская социалистическая». Я говорю, ну не обязательно, почему Велико-Октябрьское? И сразу люди напрягались. Потому что это было страшное слово. Революция без добавлений Великая октябрьское социалистическая. И вы знаете, вот Ленин как раз научил меня любить слово революция. Без всяких добавлений. Просто революция. Понимаете? И поэтому я всегда буду хорошо относиться к Ленину. Прежде всего, потому что он апостол революции. Понимаете? И само по себе явление такое как Ленин да, и явление и информа Ленин это тире революция да, они даже детственны Ленин и революция не Ленин и партия близнецы братья тут Маяковский слукавил а Ленин и революция партия это номенклатура партия это бюрократия нет в этом как раз очень серьезная сказать. Ну величие, величие Ленина именно в том, что он отождествляется с революцией. И помните, как он сказал, всеобщая вера в революцию есть уже начало революции. И я в это поверил, конечно. И 5-11-17 года, и вера в 5-11-17 года как раз основывалась на этом тезисе вождя, да? И много чего основывалось на тезисе у Ленина. И я считаю своей огромной ошибкой то, что не использовал информу Ленин по полной программе в угоду либералов ну и прочим. Да. А нужно было использовать. Сейчас идет... Война за эту информу, это самая могучая информа, информа Ленин, да, и ее используют, присасываются, используют такие, как Зюганов, прочие оппортунисты, нельзя давать использовать никому, кроме тех, кто делает революцию. Понимаете, имя Ленина должно служить только тому, чему служил сам Владимир Ильич. Делу революции. Все. Больше ничего оно не должно служить. И никому. Вот из Ленина сейчас, ну и не сейчас, это началось сразу же, конечно, в России после того, как он пришел к власти. да. С одной стороны лепили Бога, ну безусловно, да, с другой стороны лепили дьявола. Но нужно понимать, что ни тем, ни другим он не являлся. Он уник, вообще уникален, конечно, и равновелик и при жизни, и после смерти. Обычно люди добиваются чего-то при жизни, а после смерти это идет вниз. Да? То есть их информа начинает худеть, худеть, худеть, как шагреневая кожа, превращается в ничто. Или наоборот, как у барона Менхаузена, да? при жизни они не очень так мягко говоря, а после смерти вон какая информа да, огромная раздувается понятно, что это не сам барон Менхаузен. понятно, что это м, накачанная информа так вот, э, Ленина тоже накачивали, но вы при, понимаете, что при жизни он ничем не слабее, да, и все, что он написал при жизни, все, что он сделал э, гораздо сильнее того что, что накачали да, поэтому он как бы рав, равновелик его именем мы знаем, в 20 веке, да и до сих пор, прошибали такие бреши в мировой человек ненавистнической системе, что только ради этого можно уважать его, да, что его именем э -э, сломили колониальную систему, заставили капиталистический мир измениться, сильно измениться. И не просто потому, что там вот капиталисты такие человеколюбцы, нет ни в коем случае, а потому что есть инстинкт самосохранения. И капиталисты понимают, что рано или поздно придет Владимир Ильич, да как они в Штатах называют Николай Ильич Ленин. И действительно, потому что он же подписывался псевдонимом Николай Ленин, да? то есть раньше. А так-то Владимир Ильич Ульянов, Ленин в скобках, да. Поэтому я уже сказал, что Ленин самая мощная информация современности. И, конечно, она должна помогать революционерам. И а, вот в СССР и, наверное, позже из Ленина а, сделали вообще нечто, не имеющее названия. Ну, действительно, то есть... Там лепили какого-то бога непонятного, причем в безбожном мире, да, потом стали лепить дьявола непонятно кого. И обратите внимание, помните такую смешную, но на самом деле чудовищную историю, когда Курехин в программе Пятое колесо по ленинградскому телевидению в 91 году заявил, что Ленин грип. Понимаете, То есть, что он глюциногенные грибы и сам превратился в гриб. И долго там рассказ я сноску сделал вот э, на эту программу с вами в Твиттере, сейчас вы потом можете посмотреть, поугарать и на своем авторском канале Вячеслава Мальцева. И вы знаете, те слабоумные, что верили, что Ленин бог, те кто верил, что Ленин бог, они поверили, что Ленин гриб. То есть они в что хотите поверят из того, что им скажут по телевизору. Вот тогда вариант манипуляции совершенно колоссальный был. Еще через некоторое время, я помню, товарищ один где-то кассету эту схватил, на кассету даже было записано, и говорит, а ты знаешь, что Ленин гриб? Я смотрю на него, какой гриб? Я говорю, ну ты чё? И я был потрясен абсолютно, потому что у человека вроде был непораженный интеллект такой, он не был дебилом, но при этом вот такую лажу нес. Да? Ленин это самая мощная на сегодняшний день форма, мощнейшая с точки зрения революции, самая мощная. А ее зюгановы всякие оппортунисты пытаются использовать для контрреволюции. да? А Ленин Советский, почему все так было исковеркано, да, он хорошо, наверное, описан в анекдоте, помните, когда дети из школы для слабоумных, да, из вспомогательной школы, продленный день, там, ну, там интернат вернее, они пошли с учительницей в лес, и она там показывает, вот что это за дерево, не знаем, она говорит, в лесу родился, а не елочка. Дальше иду ну, там зайчик пробежал. На, а это трусишка, а не зайка серенький. Ну, хорошо, значит. И ежа вдруг она увидела, говорит, а это кто? Не знаем. Она говорит, ну как же, сама не может ни песенок вспомнить, ни стишков про него, что-то так и все. Ей так херово, этой учительнице. Говорит, ну как же, ну, по телевизору все время говорят, там в книжках пишут. Ну, что вы, не знаете? Я говорю, ну, дебилы, ежа положила и пошла. И такой Вовочка, я думаю, что Путин будущий бля, поднял этого ежа, смотрит на нее и говорит: так вот ты какой Ленин. Вот, знаете, наверное, это очень такой образ характерный для Советского Союза восприятие вождя, как нечто какого-то ежа, хер просто непонятного, да, которого Показывает по телевизору, там рассказывают в книжках, а что это такое фиг ее знает? Да, я помню в советский период в качестве приколки. Ну, я всегда любил песенки, там различные в песенках менять слова, причем делал это экспромтом, и достаточно красиво. Иногда получались слова лучше, чем у самой, в самой оригинальной песни. Но вот если вы помните песню, конечно, вы помните небо утреннего. Всяг, все прекрасно, все ништяк, да? Так вот, там э, припев, и припев я тогда перепел приблизительно так, и вновь продолжается бой, и вновь наша вера чиста, и Ленин такой молодой, сегодня похож на Христа, да, вот... Вылепили его из бронзы, вылепили из камня и заиграли. Знаете, как заигрывают музыкальные произведения. Вот у него очень любимое произведение у Ленина было «Псионата», да? это 23-й сонат Битхойна. Ее постоянно крутили. И так, она надоела от опсионата, да, что я уже стал ее слушать только в 21 веке. В 20 она уже никак не шла, потому что ну, весь советский период я слышал ее по радио, так как это было любимое произведение Ленина. Так, у Ленина много крови на руках. Да, вот такая вот главный тезис, почему мы не любим Ленина. У него много крови на руках. Отлично, давайте с вами фантазируем. если сейчас народ возьмет власть в России, что будет на руках у того, кто возглавит этот народ, а как вы думаете? Ну, я думаю, что там будет либо кровь, да, либо дерьмо, если придут там всякие кудрины, пудрины, да, а может случиться так, что и кровь, и дерьмо будет на этих руках, вот, я не удивлюсь, да, поэтому, что тут скажу? И вот я лично, да, и мои товарищи, мы говорим о необходимости революции и крови, конечно, не хотим, но крови мы не боимся. Это я хочу подчеркнуть. Вот хотелось бы зачитать, что думали о Ленине люди э достаточно известные, великие и так далее. Причем по-разному относящиеся, хорошо и плохо. И вот тут как раз пишет Ленин, великий Махатма, да, и как раз Махатма Ганди, то есть Махандас Карамчанович, да, если быть точным, отец нации и прочее, прочее, да, с которым Путин хотел, помните, не с кем поговорить после Ганди, хотел Путин поговорить. Но давайте поговорим, что Ганди скажет о Ленине. Он говорит, идеал, которому посвятили себя такие титаны духа, как Ленин, не может быть бесплодным. Благородный пример его самоотверженности, который будет прославлен в веках, сделает этот идеал еще более возвышенным и прекрасным. Это Махатма Ганди. Альберт Эйнштейн. Я уважаю Ленина человека, который с полным самоотвержением отдал все свои силы осуществлению социальной справедливости. Люди, подобные ему, являются хранителями и обновителями совести человечества. Бердяев, который сильно, кстати, не любил Ленина да? и пострадал, кстати. Ленин сделан из одного куска, он монолитен. Роль Ленина есть замечательная демонстрация личности в исторических событиях. Ленин потому мог стать вождем революции и реализовать свой давно выработанный план, что он не был типическим русским интеллигентом. В нем черты русского интеллигента сочетались с чертами русских людей, собравшихся и строивших русское государство. Ленин был революционер-максималист. И государственный человек, да, когда Путин говорит, что Ленин не государственный, вот Бердяев, и он оставил хаотичный распад России, остановил деспотичным тираническим путем, в этом есть черта сходства с Петром. Ленин мог начертать план организации коммунистического государства и осуществить его, как это парадоксально не звучит, но большевизм есть третье явление русской великодержавности, русского империализма. Да, Бердяев, нифига себе. А вот мой любимый роман «Раван», которым я зачитываюсь и, надеюсь, когда-то буду читать в оригинале. Да? «Я не разделял идеи Ленина и русского большевизма и никогда не скрывал этого. Я слишком индивидуалист и идеалист, чтобы примириться с марксистским кредо и его материалистическим фатализмом» но именно поэтому я придаю величайшее значение великим личностям именно поэтому я питаю к ленину чувство крайнего восхищения я не знаю другой столь же могучей личности в европе нашего века он так глубоко так мощно направил руль своей воли в хаотический океан мягкотелого человечества чтобы разда его, дав... его долго долго не сгладиться в волнах несмотря на все бури корабль «Несется на всех порах к новому миру. Никогда со времен Наполеона I история не знала такой стальной воли. Никогда со времени героической эры европейские религии не знали апостола со столь гранитной верой. Никогда еще человечество не создавало властителя дум и людей столь абсолютно бескорыстного. Еще при жизни он вылил свою моральную фигуру в бронзу, которая переживет века». Роман Ролан, небольшой был, так сказать, любитель всех. И Черчилль, абсолютный ненавистник, абсолютный ненавистник большевизма, как вы помните, да, и большой нелюбитель Ленина. Ни один азиатский завыватель, ни Тамерлан Чингисхан не пользовался такой славой, как он. Непримиримый мститель, вырастающий из покоя, холодного сострадания здравомыслие, понимание реальной действительности, его оружие логика, его расположение души оппортунизм, его симпатии холодные и широки, как ледовит океан, его ненависть туга, как петля палача, его предназначение спасти мир, его метод взорвать этот мир, абсолютная принципиальность, в то же время готовности изменить принципом, он не спровергал все, он не спровергал Бога, царя, страну, мораль, суд долги, ренту, интересы, законы и обычаи столетия, не целую историческую структуру, такую как человеческое общество. В конце концов, он не спроверг себя. Интеллект Ленина был поврежден в тот момент, когда исчерпалась его разрушительная сила. И начали проявляться независимые, самые излечивающие функции его поисков. Он один мог вывести Россию с трясины, русские люди остались барахтаться в болоте. Их величайшим несчастьем было его рождение, но их следующим несчастьем была его смерть. Это вот говорил Черчилль, ненавистник Ленина, большевизма и, как вы понимаете, всего, что с этим связано» чтобы быть Лениным, надо иметь за спиной армию тупого быдла. Человек пишет, что Ленин не смог бы поднять тупого быдола на борьбу. Как раз э, те 60 тысяч большевиков, которые были с Лениным, это были мыслящие люди, которые делали революцию. Э, бред, не создай себе кумира. Ну, бред, так бред. Давайте поговорим о том, что... Сегодня 150 лет, да? Поговорим, что говорили другие люди, да, кроме вас, вы вот знаете, что бред, а что не бред, вы хоть одну работу Ленина прочитали, если вы знаете, что бред, а что не бред, давайте не будем, я готов поспорить на любом уровне, да, по поводу фигуры Ленина. Я думаю, что выиграю люб любой спорт, рассказывая вот именно то, что говорю сейчас. Потому что сие есть истина. Можно как угодно относиться, да, там, называть кровавым, каким угодно. да, Но с точки зрения результата, конечно, это беспрецедентный результат вот пишет Михаил Шевцов, считают себя умнее Ленина, обычно лютые тупорезы да, конечно, это я с вами абсолютно согласен, И вот насчет тупорезов Рене Кассен очень серьезный юрист, французский тот, который был автором всеобщей декларации прав человека то есть по сути автором всей второй главы российской конституции умнейший человек да, написал, Ленин служил не только своей стране, но и оказал большое влияние на международный социальный прогресс. Ленин знаменует собой 20 век. И действительно, 20 век приходит, проходит да прошел под именем Ленина, потому что, я говорю, эта информа такие бреши пробила, жуткие совершенно в тех, казалось бы, непотопляемых кораблях капитализма, да, в непотопляемых кораблях эксплуатации, что, в общем-то, всем стало очень дико. Вот я помню, когда ставили спектакль «Синие кони на красной траве» Михаил Шатров, да, Янковский играл Ленина без грима, и все очень сильно удивлялись, говорили, как же можно без грима а, а, играть, а они взяли а, эпиграфом ну, в общем-то, и как главным лейтмотивом да, этого произведения, этого спектакля взяли цитату Надежды Константиновны Крупской, что «Ленин – это прежде всего мысль». Понимаете? И вот обратите внимание, Ковальчук, это насчет мысли, Ковальчук – дружок Путина, помните? Ну, он же не дурачок, Ковальчуки эти братцы как раз не дураки, да, в отличие от всех остальных путинских друзей. Он напомнил Путину стихотворение Пастернака, кусок которого я обязательно сейчас прочитаю вам. Да, потому что, ну, я а уж без этого никак. Пастернак, тоже, кстати, небольшой любитель Ленина, написал стихотворение, я не буду его читать целиком, потому что оно огромная, высокая болезнь называется, прочитаю только кусочек. Как смогу, прочитаю стихотворение сложное. Он был как выпад на рапире, гонясь за высказанным вслед. Он гнул свое пиджак топыря и пяли перед киште блед. Слова могли быть о мазуте, но корпуса его изгиб дышал полетом голой сути, прорвавшей глупый слой лузги. И эта голая картавость отчитывалась вслух во всем, что кровью и начерталась. Он был их звуковым лицом, Столетий с завистью завислив, ревнив их ревностью одной, он управлял течением мыслей и только потому страной. Тогда, его увидев в яве, я думал, думал без конца об авторстве его и праве дерзать от первого лица. Из ряда многих поколений выходит кто-нибудь вперед, предвестим льгот приходит гений, и гнетом мстит за свой уход. Я считаю, это вообще прекраснейшее стихотворение. Конечно, оно созвучно. Он был могуч, как вихрь шумный, блистал, как молнии струя, и гордо в дерзости безумный он говорил, она моя. Помните, у Лермонта очень созвучно, но так, собственно, и есть. Вот я сегодня написал, прочитаю в своем твиттере, в то, что написал в своем телеграме, ну, скорее, в телеграме, но там все не уместилось, поэтому я прочитаю. «Ленин раскрыл истинную сущность государства и сделал меня непримиримым борцом с этой машиной. Он разрушил идею внутренней неприкосновенности и сакральности государства. Благодаря ему я понял, что государство – это сторожевой пес власть имущих, которого – Народ может и должен посадить на цепь. Ленин избавил меня от вредных иллюзий, вооружил идеологическим оружием, закаленным в классовых боях и уже побеждавшим. Он помог мне понять, что при всем безусловно нужном романтизме революционной борьбы в ней побеждают только реалисты. В наши дни имя Ленина засверкало с новой силой, сегодня Ленин самый яркий маяк новой русской революции. Да, и мы видим, как постоянно идет борьба не только за информу Ленина, да, но и за место Ленина в российской жизни. Да? Место Ленина, не царя. Это Путин борется за место царя, потому что он ничтожество. А остальные то борются за место Ленина, за место духовного вождя. Понимаете? Это очень важно. Помните анекдот такой хороший? Сейчас к месту его можно рассказать. Когда к столетию вождя мирового пролетариата в Кутаиском народном театре ставит Ленин в октябре. Да? Или там Ленин в 18-м году. Я уж не помню. А, в 18 году, конечно. да. И, значит... Сидит Ленин такой в кепке, все как положено, что-то там пишет. Заходит Феликс Дзержинский тоже в Кепке, как положено. Говорит, Ленин батоны, ходаки пришли, 10 баранов привели, одну бочку вина принесли. Что с ним делать? Он говорит: ты еще не видишь, я работаю. Гони их! Весь зал: ой! Опять через время заходит. Ленин батоны, ходаки опять пришли, 20 баранов привели, две бочки вина принесли. Что с ними делать? Он говорит, Слышь, гони, Чуть, не понял, гони. Вовсе выезжал, ай, опять заходит. Ленин, Батоны, ходаки пришли, 40 баранов привели. Четыре бочки вина принесли, что делать? Он говорит, слышь, гони. И тут и зала, эй, зачем гони? Сюда веди, шашлык будем делать, вино пить. Эй, ты в зале, кто здесь Ленин, я или ты? И вот этот вот вопрос... Да, он сейчас самый актуальный вопрос современности в России, кто здесь Ленин, понимаете, главный вопрос современности. И вот Путин, я тут для себя пометочку сделал, Путин недавно, совсем полгода назад сказал о Ленине, что он не государственный деятель, а скорее революционер. Представляете, какой дебил Путин, он даже не понимает, что революционер это как раз самый серьезный государственный деятель. Кто такой государственный деятель? Это бюрократ. Да? Это бюрократы. В его понимании Ленин не бюрократ. Так это же хорошо. Кто такие революционеры? Это высшая каста политиков. Высшая каста политиков. Это именно те альпы, да, про которых так любят говорить путинцы. Все время про какого-то альфа, там они нам рассказывают, Путин там альфа-самец. Никакой он не альфа революционеры, единственные альфы в политике, других альф нет. Знаете, я почему с Путиным борюсь? Вот всю жизнь борюсь, ну, стал момент, как он появился, потому что он не Ленин, понимаете, вот очень простое объяснение, я борюсь с Путиным, потому что он не Ленин, потому что он не революционер, потому что он не альфа, он недоумок и ничтожество. А я никак не могу подчиниться ничтожному карлику, мне западло. Понимаете, западло. Я всю жизнь жажду революций, великих перемен, прихода великого века и, соответственно, великих людей. Помните, Ленин говорил, что великие революции в ходе своей борьбы выдвигают великих людей и развертывают такие таланты, которые раньше... Казались невозможными. И поэтому сегодня... Я вот специально записал для себя короткое обращение. Да, мальц теперь я точно за тебя не голосую. Ты... Кто тебе даст за кого-то голосовать, дурак? Никакого голосования нет, проснись! Поэтому я обращаюсь сегодня... Отдельно, вот я прям записал обращение... Сегодня отдельно хочу обратиться к членам КПРФ и коммунистам. Ваши так называемые лидеры на деле являются оппортунистами, на словах они коммунисты, а на деле отреклись от ленинских революционных идей и поддерживают путинское самодержавие и неоцаризм. Они поддерживают путинский грабеж страны, помогают финансовым олигархиям и крупному капиталу еще больше ограбить народ и обескровить Россию. Ленин говорил о революции как о единственном реальном инструменте борьбы с классом хищников и эксплуататоров. Я понимаю, почему ваши так называемые лидеры не поддерживают наше революционное движение, они богаты, они важная часть путинской системы, их все устраивает, им хорошо, и так хорошо, как не было хорошо никогда, уж тем более не было так хорошо при Советском Союзе, но вы... Почему вы не поддерживаете наше революционное движение или вы тоже отреклись от ленинских идей, тоже стали ренегатами, вам тоже хорошо и вы ничего не хотите менять? Не верю. А может вы дураки или трусы, недостойные революционного прошлого России? Тоже не верю. Верю в то, что вы наши товарищи и с вами вместе мы освободим Россию от путинского фашизма. Вместе мы окончательно уничтожим самодержавие. Нами будут гордиться потомки. Ленин говорил, революции – праздник угнетенных и эксплуатируемых. Никогда масса народу не способна выступить таким активным творцом новых общественных порядков, как во время революции. В такие времена народ способен на чудеса. Поздравляю вас с праздником. Да здравствует революция!